Всем привет! Сегодня мы будем реанимировать вот такой шуруповерт модель его BDF 456 2011 года корпус весь ушатанный сейчас мы вот эту грязь все помоем я его как видите разобрал короче какие у него проблемы вот он сгорел щеткодержатель мы просто продуем ротор подгоревший обойму магнитную поменяем ну и просто почистим грязь запчасти новые, артикулы ротора, Собойма магнитная. Вот ее артикул. Made in Japan. Ну и новые щетки. 448. И конечно же щетка-держатель. Артикул щетка-держателя. Вот он идет без щеток. Бывают модели некоторых шуруповертов, когда щетка-держатель идет сразу вместе со щеткой. Здесь же все идет отдельно. Ну и сейчас моем, чистим и собираем обратно. Почистили. Теперь складываем этот пазл. Четко держатель сюда устанавливаем. Здесь у нас М1 это плюс, М2 это минус. Если перепутаете, страшного ничего не случится. Просто будет крутиться в другую сторону. Реверс. А вот если вот здесь перепутаете плюс-минус, то сгорит сразу выключатель. Здесь есть пазик такой, он должен попасть в корпусе вот сюда по-другому ее не поставишь они даже специально здесь маркером сделали метку и по это вверх. Не забывайте вот про эту пластинку. Ну и клавиша реверса. Смотрим, что все уложено. Нормально, нигде провода не мешают. Транзистор установили. Ну и закрываем. Крышку щетки можно будет надеть после закрытия. Убедились, что все везде сложилось нормально нигде такой провод не мешает можно закручивать. теперь установим щетки. Так, для начала нужно поднять пружинки. И вот так устанавливаем пружины щеткодержателя. И закрываем. Смотрим, чтобы здесь будет на месте демпфер. Вот эти две синеньких, два синеньких. Они как раз прижимают щетки. Закручиваем саморезы и проверяем. -то не то. Слышали звуки такие непонятные? Я сейчас попробую установить. Снял несколько шестерен, чтобы редуктор не взаимодействовал. Я так думаю, эта проблема чисто в корпусе. Корпус болтается сильно, и, возможно, придется еще менять редуктор. Даже этот сломан бегунок. Вот такой должен быть. Видите, как старый редуктор, люфт огромный, естественно он не центрует ротор и ротор трется об магнит. Ну, буду звонить клиенту, предлагать, скорее всего это будет отказ. А выставить его идеально, что-нибудь там подклеить, но мне кажется это нереально, чтобы он точно по центру стоял, там зазор очень маленький. Сейчас покажу с новым ротором поставлю. Есть уж нету и будем звонить клиенту. Короче, поставил вот новый редуктор. стоит жестко не, не шатается никак короче если подмотать редуктор изолентой в принципе он даже работает но это не ремонт поэтому клиент согласился поставить новый редуктор ставим новый редуктор Теперь снимаем патрон для того чтобы снять патрон мы используем специальную приспособу для этого сначала мы просто полностью разбираем старый редуктор нам он уже не пригодится Возвращаем на место вот эту штучку. И вот эту. Установили и берем специальную приспособу, шестигранник вот такой, он под разные муфты специально сделал и устанавливаем. Вот он попали, зажимаем его в тиски. И откручиваем сначала винт, у которого правая резьба. вот этот. Потом вставляем сюда шестигранник и откручиваем патрон. Патрон иногда может быть очень сильно затянут. В шестигранник еще иногда нужно вставить трубу для рычага. Берем отвертку. Не каждая отвертка подойдет. Желательно отвертку иметь покрепче. Потому что болт бывает очень сильно затянут. Иногда даже его нереально открутить. Приходится высверливать. Ну вот вероские отвертки, кстати, очень неплохо для этого подходят. И крутим. Вот он пошел. Болт выкрутили. И теперь... Берем шестигранник, затягиваем и откручиваем патрон. Патрон прикручен у него обычная резьба. Сорвали и открутили. это все можно уже выкинуть лишние детали и накручиваем наш латрон то есть крутим влево он закручивается готово всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик всем пока